Доброго времени суток! С вами Сергей. Сегодняшний ролик моему обследованию в онкоцентре в Песочном. Все, я его закончил и сейчас разберем по подробностям. В понедельник, в понедельник 16 числа я попал в онкоцентр, приехал где-то у меня на прием было... Ох... Так, на прием мне было в 12.30, я где-то без 15.12 делал талончик, и тут такой расклад получился, сейчас в онкоцентре очень стало много народа. Я взял талончик и я был 448 человек. К сравнению, год назад я брал талончик. Вот после работы в 5 часов приезжал. Э, врачи принимают до 7. Я брал талончик, и бывало тоже там 400 какой-нибудь был. Тут уже без 15 -ти... 12 я был 450 человек. Я простоял в очереди более двух часов. На прием я все равно попал с опозданием, но попал. Сразу забегу вперед. В следующий понедельник 23 числа когда я был на приеме я уходя в два часа посмотрел на табло там были очереди уже 300 с чем-то человек то есть народов в онкоцентре стало много больше сравнение практически в два раза с тем временем когда я когда мне делали операцию и обратил на то внимание что что онкология молодеет очень много стало молодых и девушек и молодых людей которые не в сопровождении а с карточками именно стоят в очередях в кабинет кабинетов в очередях и также в регистратуру Ну, вот попал я 16 числа к артур владимирович на прием зашел поздоровался все он меня узнал это самое я ему объяснил суть дела подал диск с компьютерной томограммы он его загрузил, подождал, посмотрел, ну сразу, сразу это самое он нашел. Я, кстати, искал вот эту опухоль, он мне показал на экране, но я не понимаю в этих дисках, как там в слоях искать. И так я хотел прикрепить видео, но не получится, что тут сказано это самое. Вот он посмотрел эту опухоль, да, он нашел ее быстро, сразу, раз это самое мне показал, говорит, нет, это опухоль доброкачественно. Потом э здесь, вот так, эту бумажку взял. Здесь вот в заключении в Пиколюском поставлены метастазы и знак вопроса. Он сказал, нет метастаз здесь, и, говорит, рядышком нету. Ну что, спросил я его, что делать, какие <coughs> дальнейшие действия. Он сказал, ну давай, говорит, хочешь, говорит, нашим, говорит, специалистам отдадим диск компьютерной томограммы на изучение. Спросил, как, говорит, с деньгами-то, деньги-то есть, я так, ну, думаю, наверное, на рублей 700. Я говорю, да ладно, говорю, найду это самое он меня сразу на прием на следующий понедельник прямо в кабинете записал на час времени я пошел в, оплачивать кассу платные услуги о диске и я был так приятно удивлен когда мне сказали стоимость 2000 рублей пересмотр диска ну что были как раз у меня последние 2000 рублей с собой это самое УЗИТО оплатил сходил диск отдал на пересмотр на среду на среду сказал, чтобы эм, отдали. Там, спроси, там спрашивают, когда забирать я говорю, ну давайте на среду, вторник. В вторник я поехал сделал, продлил регистрацию временную, то на том же самом адресе продлился. на вопроса 1000 рублей. Ну, не подают карточку, говорят, запрещают, ругают. Это самое понятное дело, что у них там народа много, как бы лишних не надо. Пришлось сделать регистрацию временно. временную. В то, во вторник, в среду забрал диск. В среду забрал диск, но ну и это самое, гостил у ребят, у Андрюши, у Олега и у Юли. В гостях это самое, чтобы не надоедать, я поехал в среду уже, после того, как забрал, обратно в Пикалеву. Цена вопроса по дороге. По дороге у меня вышло 2000, то есть два раза туда, два раза обратно по 500 рублей билет. Это самое. Когда, кстати, я приехал первый раз, это было в, субб... в воскресенье 15 числа, меня встретил Антошка, я еще так себя плохо чувствовал, с сумочкой, ему отдельную благодарность за то, что он меня встретил, до Сертолого довез, это самая отдельная благодарность, потому что ну, мне было бы тяжеловато вообще по передвижению, что у меня получается. Если еду на метро, не час пик, я могу спокойненько посидеть, отдохнуть так еще более-менее. Но где-то вот полчаса хожу, мне все равно надо отдых. Тяжело-тяжело. И в метро, как всегда, классика жанра. Классика жанра. Еду я за регистрацией в метро. Классика жанра. Заходит девушка беременная. Все сразу же закрывают глаза. Типа спят. Пришлось мне встать уступить место это <смех> самое Ничего, ладно, не развалился. Но тяжеловато, откровенно говоря. Все мне вот эти походы получаются тяжеловато. И опять то же самое состояние у меня зависит от, от сна. Вот сегодня, допустим, я всю ночь провалялся. На ровном месте давно такого не было. Не было, она уже... Уже, наверное, я не считаю. Но, она у меня уже около... записано Вряд ли, я не помню, не фиксирую вроде. Но, на около месяца такого у меня не было. Опять я сегодня не спал, я себя опять сегодня чувствую плохо. Сегодня я на улице уже никуда не пойду, а на улицу мне надо ходить. Получается, какой расклад? Если я сижу дома, ну вот так вот, как вот было в январе, у меня состояние было, я практически не ходил. И получается, у меня трофируются мышцы и тяжело ходить. Надо так расхаживаться, я стараюсь ежедневно все равно минимум полтора километра проходить. Полтора-два километра я стараюсь проходить. И все равно, знаете, вот мне не описать вот это состояние мышечной массы, Она как-то такое ощущение, что ты идешь и заставляешь, заставляешь свои ноги двигаться. Нет вот такого рефлекса, тяжело-тяжело. Дальше что я? Сделал регистрацию, заявочку оставил. В среду я утром забрал диск, забрал регистрацию, уехал домой. То же самое в воскресенье 22 числа я также выехал, уже я порасходился, уже самостоятельно на метро все. Андрюшка меня встретил у метро, просвещ... у метро «Озерков», довез до Сертолова. ему тоже за это отдельная благодарность. Попал на прием, на прием я уже приехал в этот раз часа за два пораньше, даже за три часа. Простоял в очереди я, наверное, минут сорок Там было 20 человек в этот раз В следующий понедельник, это 23 число Посидел, подождал Еще хотел зайти по поводу протезирования Я звонил этой тетеньке, Алевтина Владимировна У меня в контактах Она говорила, конечно, что тяжело дозвониться Но я звонил два дня, я так и не дозвонился Не люблю, когда делают вот так поднимают трубку и ложат на стол Я так весь свой телефонный баланс спустил чтобы просто ждать тишину в общем маленько так я в печали по поводу я хотел заехать там какие-то размеры планово снимать также в связи с состоянием я не буду сейчас заниматься потому что ну, я не хочу лишнего движения вот это по городу мне тяжело ходить я хотел да пока и был в питере я хотел показаться там все это сама обговорить вопрос и все равно перенести также это протезирование на осень но как-то они шатлы такие, что им не дозвониться. Наверное, проще на Марс сигнал подать, чем им. В общем, от этого я отказался. Я звонил до приема к Артуру Владимировичу. После вышел, звонил. Нет, бесполезно, ничего я не позвонил. Попал на прием. Все, вас заключение подал. С заключением Артур Владимирович, познакомился. Опухоль доброкачественна. доброкачественная. Доброкачественная опухоли не трогают. Рекомендации. Через три месяца компьютерную томограмму, но я ее как раз буду делать, наверное, получится не через три, через четыре. Я сначала пройду комиссию МС, там, я думаю, мне еще придется побуксовать, у них же в планах было меня скинуть на вторую группу, и, а, на третью, я на второй группе, и иди работай. Все же разговоры были про работу, не знаю, как они отнесутся в этот раз, потому что мое физическое состояние, ну уж точно не до работы. Пройду комиссию МСЭ, я думаю, там мне придется еще с ними судиться, писать заявление в Питер. Ну, у них как они, если не нравятся, в течение месяца в МСЭ в Санкт-Петербург. Но я думаю, сделаю следующее. Я напишу в течение месяца в Санкт-Петербург, в и еще в прокуратуру. пусть к их проверяют на соответствие. Врачи, не врачи, как-то уж совсем, знаете, гнать онка больного. Не знаю, ни статистик, ничего. Так, на работу, иди работай, и все. Я вот этого не понимаю. Ну, в общем, потом... Также на Насвахов Валиевичем поговорю, чтобы сделали компьютерную томограмму. И уже покажусь, наверное, сентябрь-октябрь в онкоцентре Карто Владимировичу. И посмотрим, если какое-то движение этой опухоли есть, то тогда, наверное, под нож. Если нету, то доброкачественная опухоль не трогает. И здесь еще рекомендация. Ну, также это самое. Грудной клетки, УЗИ, брюшной полости органов и... Так, сейчас каждые три месяца брюшной полости УЗИ, грудной клетки каждые шесть месяцев и остеосинтеграфия один раз в год. Это просвечивает весь скелет. Мне Вахоп Валевич про нее говорил, что спросить в онкоцентре делают, не делать. Нет, в онкоцентре мне не будут делать, по крайней мере сейчас точно. Но он сказал, если что даст направление, разберемся, обед, это самое. Я тебе дам, если, если там не будут делать, я тебе дам направление. Я сейчас с ним поговорю. Лето хочу этим пока ничем не заниматься. Хочу просто съездить сейчас на дачу и восстановиться. Ну вот, так вот прошли все мои обследования. Получается новообразование. Может новообразование, может старое образование потому что мне эту часть полости делают компьютерную томограмму первый раз первый раз и неизвестно когда она у меня образовалась в общем пока под наблюдением такой расклад Что то еще добавить по поездке по поездке Туда-сюда. Накладно, конечно, мне по денежкам вышло, но вот когда заплатил за компьютерную томограмму 2000, там врач сказал, что вот единственное, да обратите внимание, уровень врачей, они информируют, что не выкидывайте, в конце года можно снести в налоговую и вернут. Только вот я сейчас дословно не помню, какую сумму, какую сумму, все ли вернут или как-то процент. Я вот это вот прослушал. Вернее, я не могу вспомнить фразу. Но, в общем, в конце года попробую налогово снести вот эти именно вот квитанцию оплате. Дальше я наконец-то поговорил с Артур Владимирович как о порядке прохождения вот этих обследований. Но он сказал, прохождение обследования это под наблюдением у районного онколога. Он уже решает ту или иную процедуру, компьютерную томографию или МРТ назначать. Я спросил про онкомаркер. Дословно я не помню ответ, но в общем это не мой вариант, ответил мне Артур Владимирович. Онкомаркер в моем случае не подходит как выявление чего-то онкологического. Что еще добавить? По денежкам, да, накладно мне такие расходы Но в следующий вот осенью расход Уже пересмотр диска не надо будет платить И не надо уже регистрацию делать То есть минус 3000 экономии будет Съездил в Санкт-Петербург Денежки, конечно, я еще потратил Купил вот такую себе ручку Это на бензокосов потому что бензокоса у меня рассчитана под две руки. Две я уже неудобно мне держать. Это и будет посередине. Я заведу бензокосу, поставлю, застопорю газ и буду вот так вот косить посередине для балансировки. Потом я купил себе еще вот такой вот лобзик. Хаммер 850 ватт. С лобзиком вышла такая целая история. Не совсем она красивая. Во-первых, я вот тут вот... Перед интернетом. Я не пользуюсь мобильным интернетом, потому что мне это накладно, это лишний расход, считаю. И вот тут я повыписал на Авито, я ушный покупал. Я вообще планировал уложиться до 1000 до лобзик, но посмотрел все, что продают до 1000, 1000 до тысячи, там такое барахло, его стоит не, не стоит брать. Нашел объявление, дисконт-центр. 220 вольт. Что такое дисконцентр? Это по гарантии отремонтировано. То есть ломано-восстановленное, как я говорю. У них лобзик 1200. Ну ладно, думаю, 1200 я еще на 200 рублей. Ничего страшного побольше. А лобзик не надо, потому что без лобзика я на даче, как без последней руки. Я сейчас ножовкой там много не напилюсь. А фронт работы у меня все равно. Мне еще и приспособы надо доделать под себя, и, кстати, купил саморезы с нержавейки. Был, когда в Санкт-Петербурге, сразу вспомнил про эти, что надо зайти купить саморезы. Ну вот, про лобзик. А, так как у меня выписано, я планировал до 1000, и последний вот выписал 1200, вот такой вариант, это самое. Я позвонил туда, я говорю, есть такой лобзик? они сразу же, нет, нет, но у нас есть точно такой же, только в кейсе, да, вот в кейсе лежит у меня. Это называется... Первая раз дня. Если у вас нету такого, почему у вас висит объявление? Вообще шарога редкостная, я так разочаровался. Ну ладно, мне все равно лобзик надо, надо брать 1800 до 1800. Все, позвонил, говорю, сегодня приеду, это как раз Лиговский вокзал. Ой, Лиговский вокзал, это Лиговский проспект, метро обводной, обводной канал, от автовокзала недалеко, я так рассчитал время, это самое, приехал. Приезжает 12 часа, у этого колхоза рога и какой-то висит табличка. Технологический перерыв до 15.00. Я в 12 часов приехал, в 2 часа дня у меня автобус, я что такое, пошел вокруг, там смотрю за забором, ну, у них там заборчик огорожен, они там проверяют бензокосы, бензо, это самое, это сервис. Там человек стоит, работники, а так и так, мол, что такое, а свет, говорит, отключили, я говорю, что, говорю, у вас такая шарага, что ли, что, бензогенератор не можете себе позволить ну он там уже пошло слово за слово хамство я говорю позови говорю ну показывай фотографию на мобильном он говорит такой вот, лобзик хочу купить позови говорю не это барыги я говорю так, это говорит, не ко мне это там в отдел продаж ну то есть барыги я говорю позови пожалуйста он говорит нет там уже хамство пошло я тебе что то швейцар что ли то все, я бы просто ну наличку подал мне че-то гарантии то это самое не надо ну ладно что делать я пришел на автовокзал сел автобус думал, ладно пропущу первый автобус уеду на втором уеду на втором по состоянию я уже так и кушать захотел, состояние мое ухудшилось. Посидел три часа позвонил, да, свет дали, все, есть это самое, а что делать? В контур сумка у меня с собой была. где сумка уже тяжелата. Я ее сдал в камеру хранения 150 рублей, но ну, еще полтинник на дорогу. Дальше это самое приезжаю, вот смотрю, сразу же подхожу, говорю, лобзик, что по чем, что, говорю, со светом у вас, а у них вот здесь вот рядом генераторов стоит. Я говорю, вам что, бэушно восстановлено, это, они так также же заводились, проверялись, проверялись. Я говорю, вам что, было генератор не вытащить. Везде, везде огрызание, везде огрызание, ну ладно, я говорю, скидка есть, что, иди в кассу, типа, плати. Я пришел в кассу, объясняю ситуацию, я говорю, дайте скидку-то, говорю, я говорю, уже лишних 200 рублей затратил, говорю, уж, наверное, можно сделать скидку-то. А мне кассирша говорит, а вы, говорит, и так дисконтный берете. лобзик. Я говорю, ну, во-первых, говорю, не дисконтный. Аллома, восстановленный лобзик. А, что значит дисконта Он у меня уже вышел за 2000. Я не планировал укладываться в это. Он не вышел за 2000. А, новый, он стоит 3-200. Ну, какая логика? Я не знаю. Так вот, на нем следов вообще эксплуатации никаких я не вижу. Есть у него лазерная указка, положение угла, 6 положений скорости и 850 ватт. по идее лобзик должен быть неплохой что с ним предыстория я не знаю бумаг на, на него никаких нету где-то собран в, Слов... в словении или в словаке сейчас почитаю прага в чешской республике собран китайской сборки историю не знаю Ну покажем как работает но 220 вольт, вот этом дисконтом я больше там ничего не буду брать, не очень мне понравилось, настроение испортили. Я бегом-бегом добежал до автобуса, уставший, приехал домой. Вот так вот я прошел медосмотр, потратил денежки. Теперь, в принципе, сейчас я поеду на дачу на все летнее время. Меня не теряйте, в августе, наверное, там или в июле я приеду обратно в Пикалево для прохождения медкомиссии перед МСЭ, а так, да, планирую сейчас провести все летнее время на даче. Ну что ж, по поводу новообразования, как всегда, ничего страшного. Меня ничего не пугает. Будем наблюдать, смотреть, что это, что еще добавить. Наверное, на этом закончим сегодняшний видеоролик. Всем добра, здоровья, до свидания.